Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рада сегодня рядом с вами. Как всегда традиционно прошу дать обратную связь. Хорошо ли меня слышно? Отлично, большое спасибо. Давайте начнем. Сегодня у нас с вами тема обычно-необычная. Дело в том, что согласно совсем недавнему исследованию, многие люди, которые вроде бы заботятся о своем здоровье и практикуют использование пищевых добавок, при этом так получается, что не обращают достаточного внимания на качество своего питания. Удивительно. То есть люди с леданием и как бы расслабляются, считая, что не обогащают его витаминно-минеральными добавками и при этом не обращают должного внимания на то, что и обычное питание должно соответствовать э, с понятию образа здорового жизни. Поэтому сегодня мне хотелось бы посвятить нашу беседу тому, как правильно питаться, какие современные есть ключевые вопросы в питании, как сочетать питание правильное с правильным восполнением нехватки пищевых веществ и фактически я хочу рассказать вам те данные, которые являются самыми современными и должны звучать повсюду обществе, которое хочет жить долго и счастливо. Давайте начнем. Мы помним с вами Прекрасно о том, что здоровый образ жизни способствует долголетию. Помним также прекрасно и о том, что такое здоровый образ жизни. И первый пункт в перечне здорового образа жизни – это как раз здоровое питание, правильное питание. Кроме того, конечно же, это и отсутствие вредных привычек, и ограничение соли. И та самая двигательная активность, которая должна быть у нас с вами каждый день, и это не менее трех километров в день ходьбы в умеренном быстром темпе, или 30 минут другой умеренной двигательной активности, конечно же, поддержание нормального веса и, безусловно, позитивные эмоции и наличие какой-то цели в жизни, активной жизненной позиции, потому что здоровье нам нужно не просто так, а для того, чтобы еще и самореализовываться. Но вы видите, что правильное питание – это первое место, но в настоящее время постоянные выбросы информации в СМИ о каких-то диетах, о каких-то вроде бы сенсациях могут затруднить и врачам, и пациентам работу по тому, как отделить зерна от плевел. Так что давайте с вами займемся именно этим. И хочу поделиться с вами очень-очень свежей публикацией ну, в журнале Ассоциации врачей Америки. Она была опубликована в марте. В принципе, это действительно свежо. О том, что половина всех случаев, болезней сердца и сосудов, а также диабета были связаны с недостаточным употреблением пищевых овощей, фруктов, орехов, семян и омега-жирных кислот. То есть это то, о чем много очень говорят, но целое большое исследование, посмотрите, пожалуйста, фактически из 700 тысяч человек, которые погибли от таких болезней, 318 тысяч с половиной были скажем так, людей, пострадавших всего лишь от того, что они ели неправильно. Безусловно, надо разобраться, что именно было не так в их жизни. Давайте посмотрим на следующий слайд. Немножко побольше с техническими, спасибо большое, с техническими неурядицами. Посмотрите, пожалуйста, люди слишком много потребляют соли по-прежнему, Слишком мало орехов и семян, много переработанного мяса, мало морепродуктов, богатых омега жирными кислотами, мало овощей и мало фруктов, много сахаросодержащих напитков, мало цельнозерновых, мало полинасыщенных жиров и много красного мяса. Вот 10 убийственных факторов питания, которые приводят в той или иной степени к вот этим преждевременным болезням, инвалидным смертям. И поразительно то, что, кстати, вот недостаток полинасыщенных жиров, он дал проблему, скажем так, доля его вины 21%, орехи семена тоже почти 20%, избыток сахара 15% смертей. То есть вот представьте себе, вроде вещи, которые нам кажутся элементарными, ответственны за наше здоровье, как ничто более. Фактически нет более важного фактора, по-прежнему ничего не изобретено, более важного, что может действительно повлиять на вас активнее, чем правильное питание. И проблема даже не в изобилии плохого в рационе питания, а вы видите, я выделила синим больше, скажем, проблемы в том, насколько недостаточно наше питание в полезных веществах. Посмотрим на следующий слайд. Наши американские коллеги сравнили. По нет, нет, еще рано, предыдущий, пожалуйста. Наши американские коллеги сравнили, что изменилось за последние 10 лет в стиле американцев. Ведь эти данные звучат давно это не свежая, вроде бы, информация. Да? Постоянно нам все говорят о том, что соли надо меньше, мясо красного меньше и так, далее, и так далее. Ну и что получилось? С одной стороны, Вроде бы э, какие-то подвижки произошли. Люди все-таки начали как-то контролировать себя с орехами, семенами и больше их потреблять. Вы видите такой, скажем, большой палец, с этим стало намного лучше. Люди стали ограничивать себя в сладких напитках, э, использовать, скажем так, э, вроде бы напитки, не содержащие сахар. Люди стали обращать внимание на то, что растительных масел и омега-3 в их пище должно быть больше. Вот, собственно, три позитивных изменения за 10 лет в жизни американцев. А красные восклицательные знаки – это то, что не только не изменилось, а еще и ухудшилось, к сожалению. И зеленые восклицательные знаки – то, что осталось без изменений. То, что вроде бы об этом кричат на всех углах, из чего... Наши, опять-таки, американские коллеги сделали закономерный вывод, что значит кричать недостаточно, надо кричать громче. Ну вот и мы с вами те самые люди, которые собрались изменить многое в своей жизни и действительно это делаем. Поэтому посмотрите на следующий слайд. Вывод этой информации был сделан однозначный, что питание является краеугольным камнем политики здорового долголетия. Если вы помните, мы с вами говорили о том, что и в политике, Питание Российской Федерации до 2020 года сказано о том, что надо обращать внимание на правильное питание и заниматься разработкой качественных биодоступных э, веществ и пищевых добавок для того, чтобы обогащать там, где, в общем, нехватка. И еще один вывод, который сделали наши американские друзья о том, что нужно э, работать над снижением неравенства в отношении здоровья. Опять-таки, увы, дорогие друзья, концепция «золотого миллиарда» никуда не делась, поэтому кто будет инвестировать в свое здоровье, тот будет жить долго и счастливо. Ну а тот, кто экономит на своем питании, безусловно, потом потратит в 7 раз больше э, на свое здоровье, которое, к сожалению, увы, будет уже утрачено. Давайте поговорим с вами о семи пунктах, которые могут кардинально изменить ваше мироощущение, Потому что здоровый человек смотрит на жизнь по-другому. Первое правило, которое я рекомендую вам использовать в своем питании, совместно со всеми, скажем так, врачами, думающими о питании, это работать над цветом и естественностью. Выбирайте продукты разного цвета. Ваша тарелка должна быть цветной. Текстуры различные. То есть, чем более приближена к натуральному, тем лучше. Желательно свежие овощи, то есть желательно, чтобы салаты эти были. Как всегда, пол тарелки овощей очень-очень желательно Результат – вы получите больше насыщения, то есть сытость наступит быстрее, пищевая ценность больше. И разнообразие, безусловно, это правило. То есть, конечно, если каждый день у вас в рационе одна картошка или макароны, результатов не будет. Напоминаю про то, что орехи, семена и бувы тоже, тоже должны быть в вашем рационе. Но что делать нам, особенно живущим, скажем так, на севере России, если сейчас мы знаем, что наступит осень, и у нас единственный вариант овощей будет свекла, капуста и лук, а все остальное будет пластмассовое, весьма печального качества. Мы знаем с вами, как добавить цвета в свой рацион. Прошу следующий слайд. Согласитесь, у нас с вами есть продукт, очень богатый цветом, который содержит и антоцианы, придающие те самые яркие цвета ягодам и красным фруктам, и ресфератрол, который является и пигментом, и тем самым мощным антиоксидантом. И поэтому, если вы знаете, что, скажем, ваша тарелка не очень влечет цветами, овощи остаются обязательным в рационе, но вы можете до добавить, и в принципе, я думаю, что и должны добавить резерв для того, чтобы обеспечить... Тех самых веществ, которые вы могли бы получать еще из цветных овощей и фруктов. Следующее правило здорового питания, которое от всего дня и далее я рекомендую вам практиковать на протяжении всей жизни, это отказ от переработанных продуктов. Следующий слайд. Дело в том, что фактически я даже своим пациентам всегда говорю, переработанные продукты – это зло. Вот это слоган, который вы можете использовать, я вам разрешаю, потому что фактически, посмотрите, в совокупности почти 8% процентов такие напитки, 8% переработанное мясо, еще 9,5%, то есть почти 10% избыток соли, сахар вообще называют сейчас новым табаком и табаком, в вашем рационе, дорогие друзья, как у людей, думающих и заботящихся о здоровье, не должно быть снеков, копченого мяса, колбас, белой муки, сахаросодержащей еды и напитков. То есть это все надо максимально ограничить. В прошлом году, кстати, в Российской Федерации от вот этих болезней кардиометаболических умерло 900 тысяч человек. Вы только вдумайтесь в эту колоссальную цифру. И из них точно так же, как и за рубежом, более половины – это неправильное питание. Посмотрите на вот эти продукты. Разве без них нельзя прожить? Взвешивая данные, безусловно, можно и нужно. Кроме того, 70% соли, которую мы получаем с вами лишней, Идет из продуктов, приготовленных вне дома. Эти самые снеки, колбасы, копчености, чипсы и так далее. Они все очень соленые. И они все наносят вред сосудам и почкам. Давайте дальше пойдем с вами. Мне хочется еще раз оцениться на сахаре. Сахар – это новый табак. Как мы говорим с вами, что в курении нет абсолютно ничего хорошего. Но ну, так вот, к сожалению, в сахаре, хоть это и вроде бы вкусно, тоже нет ничего хорошего. И эксперты сейчас говорят, что в целях здоровья оптимальное потребление сахара равно нулю. Добавленный сахар не несет никакой биологической ценности и не является питательным веществом, необходимым для постройки организма. Глюкоза, которая нужна нам для длительной деятельности, мы можем получить ее из круп, из фруктов, из тех же овощей. То есть фактически нам не нужен добавленный сахар. А посмотрите... Каждые 150 килокалорий от сахара вместо белков или жиров увеличивают вероятность развития 200 диабета 2 типа в 11 раз. В 11 раз – это колоссальная цифра. В Великобритании, кстати, с этого года ввели 20% налог на сахародесодержащие напитки. То есть фактически такой же налог, как на табачные изделия. Вот, собственно говоря, весь ответ, как надо серьезно относиться к своему здоровью. Мы не будем, я думаю, ждать того, когда к нашему, еще рано, подождите, когда к нашему здоровью наше правительство будет носиться более <серезно> серьезно и заставлять нас жить здорово, мы будем жить здорово, относиться сами к себе. Всемирная организация здравоохранения сейчас говорит, что безопасно, относительно безопасно для здоровья, около трех чайных ложек сахара в день из всех продуктов. Средний житель США потребляет в пять раз больше, ну и дальше безгранично. Избежать сахара сейчас очень сложно, большая часть сахара скрыта, поэтому фактически нам придется постоянно что-то читать, потому что и в кетчупе, и в салатных заправках, и в соевом соусе, и в ряде некоторых видов хлеба тоже есть сахар. В общем, достаточно сложно. Безусловно, мы все об этом думаем, и многие пытаются прибегать к сахарозаменителям, в частности, к фруктозе. Фруктоза была довольно раскрученным, сахарозанительным. Вы знаете, вы подходите к полке продуктов для диабетиков и видите там конфеты с фруктозой или там различные батончики с фруктозой. Кто видел такие продукты? Я думаю, все видели. Вот тем более на этом фоне поражает следующая информация. Давайте посмотрим на следующий слайд. Я даже вывесил его в Facebook, чтобы поделиться со всеми, потому что фактически... Хроническое употребление фруктозы, ой, не влез как-то слайд, не знаю, как-то получится втиснуть эту информацию э, целиком. В общем, если что, дорогие друзья, в фейсбуке, нет-нет-нет, в, в фейсбуке этот слайд висит в веселом виде. Ну так вот, хроническое употребление фруктозы, сравнили с хроническим потреблением алкоголя, нет, рано вы переключаете, предыдущий. Ну вот будем так вот, остальное расскажу. В итоге, точно так же, как длительное употребление алкоголя повышает давление, фруктоза при длительном применении повышает артериальное давление за счет роста мочевой кислоты, то есть еще и вероятность подагры у нас увеличится. Хроническое употребление фруктозы увеличивает вероятность инфаркта миокарда, потому что повышается уровень жиров в крови и возрастает инсулинорезистентность. Да-да, то есть мы с вами пытаемся бороться с диабетом, но при этом ухудшаем действие инсулина на ткани. Повышается и образование жиров и их отложение в стенках сосудов, растет вероятность панкреатитов, потому что увеличивается количество других жиров, триглицевидов, фруктоза увеличивает вероятность ожирения, то есть мы пытаемся ограничить себя в калориях, а нагружаем свою печень. Фруктоза повышает риск развития неалкогольной жировой болезни печени. И более того, есть много данных о том, что к фруктозе развивается привыкание, которое может прирастирование. Пристрастие, то есть вот в этой молекуле сахара, которая состоит из двух вагончиков, один молекула глюкозы, сцепленный с молекулой фруктозы. Сейчас считается, что именно фруктоза вызывает вот это пристрастие к сладкому э, тягу вот к сахару. Представляете? То есть фактически фруктозный компонент э, вот тот самый виновник, который британцев заставил э, ввести регулирование, потому что он токсичен, он неизбежен во многих продуктах, есть потенциал за употребление его отрицательное действие на общество. Вот тебе и история. Когда я в свое время знакомилась с этими данными, честно говорю, ну, э, скажем, назвать мое впечатление шоковым, -шо -шо даже ничего не сказать. Да? Я сразу вспомнила, как энное количество лет подряд все врачи, подряд рекомендовали людям с лишним весом или с диабетом ограничивать сахар за счет использования фруктозы. В общем, чувствуешь себя неловко, да? Вот тебе польза доказательной медицины. Посмотрим на следующий слайд. Посмотрите, пожалуйста, поговорить о других сахарозаменителях. У нас же есть еще аспартам, сукролоза, сахарин и так далее. Ну так вот проводили эксперимент сначала над мышами. Длился эксперимент 4 недели. И выяснилось, что использование этих сахарозаменителей привело к увеличению уровня глюкозы крови, увеличению ситуации, называемой преддиабетом, увеличению массы тела и дебактериозу. То есть развивалось у мышек центральное ожирение, как при метаболическом синдроме. Нормально, да? То же самое подтвердили и на взрослых добровольцах из числа людей в количестве разрешенном FDA, то есть американской организации, которая регулирует лекарственные препараты, пищевые э, и продукты питания, давали эти сахарозаменители здоровым, худым добровольцам, и у 4 из семи участников фактически развился толерантность к глюкозе, то есть преддиабет. Представляете, более чем у половины на сахарозаменителях, которые вроде бы не несут калорий, и выяснилось, что причина в том, что эти сахарозаменители нарушали кишечную микрофлору, вызывая дисбактериоз и таким образом способствуя хроническому воспалению, ожирению, нарушению работы сосудов, повышению артериального давления и так далее. А мы знаем с вами, что везде, во всякой там коле, во всяких там напитках вроде бы не сладких, но содержащих сахарозаменителей, содержатся вот, сахарина, спартам и так далее. То есть в итоге польза. Посмотрите, пожалуйста, обычные энергетические напитки. Следующий слайд, пожалуйста. Мы с вами как-то обсуждали, помните, э, Ниву, его преимущества, и говорили о том, что содержится в обычных энергетиках. Мало того, что там содержится много кофеина и избыток э, таурина. Но посмотрите на красный цвет. Сахар 27 грамм, натрий, то есть та самая соль 100 миллиграмм, зачем там натрий, да? И вот сахарозаменители от и аспартам тоже содержатся в энергетиках, дополнительно еще обеспечивают сладкий вкус. То есть фактически это не просто удар по печени, это еще и удар по обмену веществ, это еще и дополнительно увеличить предрасположенность человека к нарушению углеводного обмена, вплоть до сахарного диабета. Поэтому, дорогие друзья, я очень прошу вас быть внимательным к тому, что вы едите, и там, где есть сахарозаменители, читать, что это за сахарозаменитель. Потому что э, надо выбирать всегда здоровые продукты. Напомню вам, что нивы это не только низкокалорийный продукт. Следующий слайд, пожалуйста. Не только продукт, который содержит натуральные фруктовые соки у нас нет искусственных красителей нет искусственных подсластителей а следующий слайд получится переключить? О, отлично, спасибо нет никакого фруктоза глюкозного сиропа нет алкоголя кофеин у нас в скажем так умеренном количестве и из натуральных источников ну и кроме того вы получите витамины группы В и витамин С То есть вот эта формула, которую можно считать, скажем так, не только безопасной, но и даже достаточно полезной, и мы можем гарантировать людям, что мы не нарушаем их обмен веществ использованием нашего продукта НИО. А Сладкий вкус, вы знаете, что там натуральный тростниковый сахар. Ну и еще хочу вам напомнить следующий слайд, пожалуйста когда мы говорим с вами о сахарозаменителе, потому что многие задают вопрос, хорошо, вы нас испугали, а какая же альтернатива, да? Единственный сахарозаменитель, который упоминался в руководстве Американской противодиабетической ассоциации. Следующая слайд, пожалуйста. Так вот, единственный сахарозаменитель, который упоминался в том руководстве, что я говорила, то есть это то, что мы можем рекомендовать пациентам с диабетом для улучшения контроля состояния, для улучшения их здоровья. Следующий слайд, пожалуйста. Это стевия. Стевия – тот сахарозаменитель, который показал в исследованиях, что он не только не содержит килокалорий и обеспечивает как раз вот этот сладкий вкус, но и способствует снижению сахара крови и контролю веса. Потому что это натуральный сахарозаменитель. Поэтому, вы знаете, наших продуктов, продуктов компании GNS, мы используем стевию в качестве сахарозаменителя для улучшения вкуса. И это полезно и безопасно. Следующий, пожалуйста. Перейдем к четвертому пункту из наших сетей. Реалистичные цели и сохранение баланса. Вот то, на что надо настраиваться всем нам, когда мы хотим достичь успеха в здоровом питании. Потому что самая успешная диета – это та, которую вы будете придерживаться долго, то есть надо встать на путь и исследовать ему. Потому что на самом деле хочу вам сказать, что очень много диет в краткосрочной перспективе оказались эффективными для похудения, поддержания веса. Вы стали есть меньше и похудели, но насколько стойким будет этот результат? Плохие результаты у тех диет, которые слишком ничего у человека, не сбалансированы, потому что мы с вами говорили, ты начинаешь себя огранить пищевых веществах, мозг кричит, я недополучил витаминов и минералов, и развивает вот этот высший аппетит. Или если потеря веса будет слишком быстрой, что переведет к эффекту отдачи, так называемый эффект йо-йо. Поэтому следующий слайд, пожалуйста, Конечно, для здоровых людей, опять-таки, баланс обеспечивается зачастую как раз с чем-то приближенным к средиземноморской диете. Но я хочу вам напомнить, что у нас с вами есть замечательный инструмент. Следующий слайд. Мне очень приятно, что как раз мы все сможем с вами и увидеть, и услышать Марка Макдональда в Сочи, потому что это человек, который действительно обладает очень большим опытом в не только о да, по сохранению здоровья и контролю веса. Переключите следующий слайд, пожалуйста. Но также человек, который знает, как при уже нарушенном обмене веществ, при сахарном диабете, сохранять нормальный вес без нарушения здоровья. Следующий слайд, пожалуйста. Угу, отлично. Ну так вот, напомню вам, что фактически Zen Project 8 – это действительно та схема, которая предлагает вам стойкие результаты, и при этом вы не имеете жестких ограничений, а с помощью продуктов премиум-класса поддерживаете то необходимое количество килокалорий и питательных веществ для того, чтобы сохранять свое тело здоровым, возвращать нормальный вес и достигнуть вот этого баланса и следовать этому пути долго. Потому что и цели у нас реалистичны, и мы обеспечиваем хороший результат. Следующий слайд, пожалуйста. Напомню вам, что вся система Zen Project Aid основана на научных рекомендациях. То есть все, о чем мы с вами говорим сегодня, это все было включено в схему питания и увеличение потребления фруктов и овощей. Вы знаете, что в руководствах к системе Zen Project Aid вы найдете и полезные вкусные рецепты, как раз основанные на этих рекомендациях, и потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки, цельнозерновые продукты, на которые рекомендовано сделать акцент, увеличение потребления воды, снижение потребления сахара в пищу, то есть мы знаем, что сладкий вкус, допустим, в Zen Fuse это стевия, Достаточное потребление белка, опять-таки в Zenfuse вы это получите. Достаточное потребление здоровых жиров. И я помню, что и омега-3 есть тоже в Zenfuse. То есть мы фактически обеспечиваем здоровье человека. Следующий слайд, пожалуйста. Системе питания, о которой говорит Марк, очень легко следовать, потому что не нужно никаких калькуляторов килокалорий, не нужно никаких весов на кухне постоянно как параноику, извините, пожалуйста, что-то взвешивать и считать. У вас есть очень удобный инструмент, это ваша собственная рука, и вы, соответственно, можете ориентироваться, сколько же вам есть, если вы мужчина или женщина. То есть все очень понятно, просто и доступно, с любым уровнем образования и опыта вы легко справитесь с правильным питанием. Следующий слайд, пожалуйста. Очень прострукции, которые вы найдете на сайте у вас в личном кабинете или в руководствах в бумажном виде, если вы их распечатаете. Следующий слайд, пожалуйста. Пятый пункт – это ненасыщенные жиры, те самые масла для здоровья сердца. Я говорю часто, сердце надо умасливать. Омега-3, жирные кислоты – могут предотвратить развитие заболеваний даже у людей, у которых уже есть болезни сердца. То есть фактически мы всегда рекомендуем обогащать питание омега-3 уже нашим пациентам кардиологическим. И даже в профилактике омега-3 показали своеготворное творное действие. Какие масла содержат омега-3? Ну, рыбий жир, да, лосося, вискумбрия должны, по идее, ими быть богаты. Но мы помним с вами, что рыба, выращенная на ферме, содержит намного меньше омега-3. Также рекомендовано масло грецкого ореха, льняное, оливковое, масло авокадо, масло канолы и семян чия. Напомню вам, кстати, о том, что семена чия являются источником омега-3 как раз в нашем Замфиусе. И напомню, что действительно омега-3 это обязательный компонент здорового питания, потому что почти 8% смертей связаны с недостаточным потреблением омега-3. То есть из 100 человек 8 погибают сейчас просто потому, что они недостаточно обогащали свое питание этими ненасыщенными жирными кислотами. А хорошая новость для людей, занимающихся умственным трудом, в том, что комбинация витамина D с омега-3 улучшает последние способности и уровень общего настроения. Вот, казалось бы, такая достаточно простая рекомендация, способна по-настоящему счастливым сделать любого человека. Давайте следующий слайд, пожалуйста. Вообще посмотрите, дорогие друзья, вот чем мне нравится то, что происходит в науке сейчас, насколько много зависит от нас. То есть это всегда было вроде бы понятно, но когда человеку даешь обоснованную информацию о том, что действительно от него много зависит, и от него, скажем, от его решений, зависит его будущее на годы вперед, это действительно вдохновляет. Ну, по крайней мере, меня. Шестой секрет здорового питания ограничить серьезно красное мясо. Доказанный факт, что ограничение красного мяса позволяет жить дольше, потому что потребление красного мяса связано с повышенным риском развития рака диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и увеличением общей смертности. Посмотрите, исследование длилось 28 лет. Исследовалось, вот в исследовании были включены жуткие цифры людей, на самом деле, 37 с лишним тысяч мужчин и 83 с половиной тысячи женщин. И за на одной порции красного мяса в день, на одну порцию рыбы или птицы, или бобовых, или орехов, или цельнозерновых, в общем, чем-нибудь заменить. Было связано с уменьшением риска смертности от 7 до 19%. Колоссальные цифры. Ты просто питаешься чуть-чуть по-другому, не ущемляя себя, не голодая, и живешь дольше. Приятно. И те, кто употребляли меньше половины порции мяса, то есть полпорции хотя бы, тоже уменьшали свою смертность. Ну, я считаю, что это очень действительно вдохновляющие цифры. Следующий пункт. Кстати, напомню тем, кто боится остаться мяса, что, опять-таки, у нас есть очень хороший источник аминокислот. Это, опять-таки, наша система Zen Project Aid, которую вы можете использовать не бояться, чтобы чего-то недополучили. Седьмой пункт сохраняется свое значение на протяжении уже многих лет. Я напомню вам, что мы говорили как-то о нашем основоположнике иммунологии, великом ученом Илье Мечникове, который получил Нобелевскую премию за открытие основ иммунитета. И он первый говорил о том, что кишечная флора очень важна и советовал всем использовать пробиотики, вот культуру болгарской палочки». Пробиотики – это такие микробы, которые живут у нас в норме в кишечнике, должны жить, давайте так скажем. Они приносят нам пользу, потому что синтезируют и витамины группы В, обеспечивают нам здоровый иммунитет, участвуют в пищеварении и... В нашем рационе, дорогие друзья, должны быть источники бифиды и лактобактерий. Вы видите их на экране, это йогурт натуральный, то есть не те сладкие киселики, которые продаются, скажем так, под видом йогурта, а натуральный йогурт, кефир, не пастеризованные продукты, ферментированные, молочные, если они хорошего качества, и пищевые добавки. То есть, это вот, вы видите, кстати, то, что я привожу источники апреля 2017 года. Один источник и десятый год второй источник Американский журнал здоровья То есть в принципе очень такие солидные данные Не выдуманные мной лично И для того, чтобы бактерии вот из разряда полезных Прижились кишечнике, они зашли и вышли Как это бывает с капсульными препаратами Пробиотикам нужна пища Вот эти пищевые волокна называются пребиотиками и вещество, которое выделяет наша флора, защищает нас случай многих болезней. Диабет второго типа, рак толстого кишечника. Это показаны данные свежие 2017 -го года. Откуда взять пробиотики и пребиотики? Следующий слайд. Посмотрите, пожалуйста, у нас с вами, напоминаю, есть очень хороший источник. Во-первых, в нашем комплексе PM, то есть это вечерний, ночной комплекс, скажем так, есть комплекс лакто- и бифидобактерий. Вы фактически профилактируете развитие дисбактериоза, а не только омолаживаете себя и поддерживаете нормальный обмен веществ. А в Zenfuse есть, скажем так, этот же комплекс рано перелистнули. давайте назад. В Zenfuse есть этот же комплекс, но в более мощном составе и в большем количестве, да еще и плюс омега-3, 6,9 – омега 6 ,9, жирное кисло, пребиотики, как пища для вот этих лакто ну но, конечно, стевия, чия, лоханго, то есть те, скажем, продукты, которые показали свое благотворное влияние на здоровье в целом и на здоровье кишечника в том числе. Поэтому следующий слайд, дорогие друзья, я напоминаю вам, что грамотный, балансированный подход к своему здоровью – это очень важно. У вас есть все инструменты для того, чтобы практиковать здоровую образ жизни. Напоминаю, что это должно сочетаться с соблюдением правил здорового питания. Это отлично работает в комбинации. Если вы практикуете просто здоровое питание изо всех сил, к сожалению, в нашей современной действительности не получится восполнить все пищевые вещества, потому что технология выращивания многих продуктов не обеспечивает этого. Если вы просто используете биодобавки, но при этом продолжаете пить сахаросодержащие напитки или напитки с сахарозаменителями, о которых вот я говорила, скажем, из-за разряда вредных, или есть много красного мяса, или много мучного, вы тоже не получите полный эффект. Но если мы комбинируем объем, то гарантирован хороший, стойкий результат. Большое спасибо вам за внимание. Напоминаю вам о том, что... Каждый вторник у нас проходит скайп-линия с 5 до 7 по московскому времени. Я жду ваших вопросов касательно медицинского использования продуктов компании GNS. Того, может быть, сочетать с вашими лекарствами и как сочетать. И до новых встреч!